Уважаемые зрители, любители астрологии, приветствую вас на своем канале. С вами астролог Марина Скади и мой астрологический прогноз на сезоны затмений 2020 года. Начинает сезон затмений зимы 2019-2020 кольцевое солнечное затмение, которое происходит 26 декабря в знаке Козерога на Южном узле. Это затмение можно назвать освобождением. Южный узел это то, что уходит, это прошлое, то, что не имеет продолжения. Поэтому в это затмение можно избавиться от сдерживающих обстоятельств, от того, что мешает и блокирует дальнейшее развитие. Новый год наступает в период между двумя затмениями и станет переломным в жизни каждого из нас. Солнечные и лунные затмения – это особенный астрологический фактор, который может очень сильно изменить течение жизни человека. Многие астрологи называют затмения фактором фатальности. Но фатальными затмения являются далеко не для всех. И не всегда фатальность – это плохо. С точки зрения астрологии, фатальность – это неизбежность. То есть это неизбежный взлет и успех или неизбежное падение и кризис. Затмение может произойти только в полнолуние, лунное затмение, или в новолуние, солнечное затмение. Влияние затмений активно проявляет себя за несколько дней до затмения и несколько дней после. В затмении открывается особенный коридор. Называют коридор затмений. И поэтому в этот период можно заложить правильный вектор развития до следующего сезона затмений. Очень важны позитивные мысли. В затмении делают коррекции, энергетические практики, но желания должны быть искренними и страстными. Таким образом, с помощью личной энергии мы сами себе можем создать мощный позитивный вектор развития. Поэтому очень важно встретить солнечное затмение в спокойном, счастливом, одухотворенном состоянии. Также коридор затмений называют еще коридор фатальности. Потому что открываются различные каналы. И в этот фатальный коридор открываются особые порталы, которые связаны с деструктивными энергиями. Поэтому в солнечное затмение возможны конфликты, ссоры, повышается смертность людей, увеличивается преступность, возможны различные катаклизмы, авто- или авиакатастрофы. По возможности, конечно, это лучше избегать. Но если вы не можете направить свою жизнь так, чтобы куда-то не ехать, не лететь или не совершать каких-то важных дел, то подготовившись к этому периоду, настроив себя позитивно, вы можете сгладить острые углы периода затмений. Очень важно во время солнечного затмения определить и записать свои цели. То есть нужно использовать потенциал затмения, вот эти позитивные каналы, чтобы заложить свою личную программу самореализации на ближайшие 6 месяцев. Поскольку открываются и деструктивные каналы в период затмений, то первоначально может воцариться смятение. Но это будет краткосрочно, поскольку вы же подготовитесь к этому периоду, и перестройки и трансформации, которые происходят с каждым из нас, они окажутся положительными, если мы будем на это настроены и будем отправлять во Вселенную правильные желания и формировать четко и правильно свои цели. Учитывая мы то, что во время солнечного затмения возможны головные боли, скачки давления сердечные боли, обострение хронических заболеваний. Имеет смысл подготовиться к этому периоду, по крайней мере, обеспечить себя всем необходимым, в случае чего воспользоваться. Также период затмений – это время провокаций, иллюзий, заблуждений. Но если вы встретите затмение во всеоружии, позитивном настроении, то таким образом вы реально сможете повлиять на последующие месяцы до следующего сезона затмений. Некоторые события, которые начинаются в этот сезон затмений, они могут иметь продолжение и в последующие годы. В солнечное затмение, за день до затмения можно начинать, Хорошо создавать мыслеформы социально-материальной направленности. Все, что связано с вопросами статуса, семейными темами, важно правильно сформулировать и отправить во Вселенную. И это позволит создать на будущее правильный вектор развития. В солнечное затмение... На самом деле сознания мало, много эмоций, но во многом влияет подготовка к этому периоду. Солнечное затмение происходит тогда, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, закрывая при этом часть солнечного диска. И для Луны нет отраженного света. Затмение, которое будет 26 декабря 2019, происходит в Козероге. А Козерог – это знак, который характеризует социальную жизнь, структуру, власть, нормы, правила. Поэтому в вопросах социального статуса, в сфере карьеры многих ждут изменения. Особенно сложный период с 25 декабря по 11 января. И будет он сложный для представителей знака Козерога, а также для Рака, противоположного знака Козерогу, и для Овна и Весов. Это срединные точки здесь попадают в, в, в эти знаки. Камень преткновения для всех в солнечное затмение – это власть, это собственные убеждения и отсутствие гибкости. Для руководителей и политиков этот сезон затмений может принести много переживаний и вынужденных изменений в структурах и организациях, к которым они принадлежат. Смягчить грядущие события можно, если в декабре уделять время семье, заниматься домом, больше времени проводить с родителями. В солнечное затмение ⁇ много эмоций. Луна ⁇ Характеризует нашу эмоциональную жизнь. Сознание характеризуется солнцем. И сознание мало в солнечное затмение. Поэтому лучше всего вас поймут среди близких. Там, где чувства и эмоции принимаются. Там, где понимают ваши психологические состояния. Естественно, это... Этого нельзя ожидать на работе в сфере вашей профессиональной деятельности. Поэтому чем больше с близкими и родными, тем легче пройдет затмение 26 декабря 2019 года. 10 января 2020 года будет полутеневое лунное затмение в знаке Рака на Северном узле. И это затмение можно охарактеризовать как прояснение. Это лунное затмение закрывает коридор затмений. Хотя влияние солнечного и лунного затмения будет ощущаться еще несколько дней после коридора затмений. Луна светит отраженным светом Солнца. Поэтому... Когда между Солнцем и Луной находится Земля, Луна попадает в тень Земли и перестает светить. И поэтому происходит лунное затмение. И в лунное затмение как раз много сознания. Есть сознание, потому что Солнца много. А эмоций мало в лунное затмение. В лунное затмение 10 января мы расчищаем себе дорогу в будущее, получаем дополнительные ресурсы. Это на северном узле затмения, а северный узел это наше будущее, вектор нашего развития. Знак зодиака рак имеет отношение к внутренней жизни человека. Поэтому перемены могут коснуться структуры и отношений в семье. Взаимоотношений с родителями. Возможно, кто-то из родных поменяет статус. И это событие значительно повлияет на всю семью. Вопросы семьи будут важны, важными на период этих, этого, затмения, этого сезона затмений. То есть период с, с 3 января до 11 января. Темы семьи, статуса в семье, положения будут волновать всех. Да? Поэтому нужно учитывать эти влияния. Многие будут заняты разрешением своего внутреннего конфликта. Когда нужно будет выбирать между чувствами и разумом. Это ситуация, когда в буквальном смысле слова придется разрываться между семьей и работой. Но в период после срединной точки с 3 января до 11 января целесообразно этот период, в этот период уделить внимание своей карьере, рабочему коллективу, чтобы немного разрядить обстановку в семье. Потому что в лунное затмение как раз... Мало эмоций и много сознания. Осознание а очень важно там, где мы работаем, где мы занимаемся деловыми вопросами. Отсутствие эмоций ну, в общем-то, для наших семейных тоже не всегда может приниматься правильно. Хотя все под этим влиянием, поэтому чем больше люди сосредоточены на социальных делах, на карьере, работе, тем более благополучна обстановка в семье. В лунное затмение много сознания, то есть солнца много, а чувств и эмоций луны мало, а это способствует принятию правильных решений в социальной сфере. В домашней же обстановке эмоциональная сдержанность и категоричность не дает возможности создать теплую семейную атмосферу. В лунное затмение нужно закрыть устаревшие темы и не тянуть в будущее то, что больше не приносит удовлетворения. Потому что это затмение на северном узле. Пришло время работать новыми методами, начинать новые важные процессы в жизни. То есть включать северный узел. Это правильный вектор развития, это наше будущее. В период лунного затмения, начинается за день до затмения, работа идет над собственным развитием, над собой, внутренними состояниями. Ну вот, планирование и загадывание желаний на будущее, лучше все-таки делать в солнечное затмение. А в лунное затмение хорошо делать очищение, избавляться от блоков внутренних, эмоциональных, от страхов, от старого и жившего себя, там, ну в общем, от тех внутренних личных своих фобий, страхов, которые мешают чувствовать себя комфортно в жизни. И это вот избавление от этих внутренних блоков, страхов даст возможности открыть э, те э, проекты, то есть дать реализацию тех своих планов, которые задуманы были в солнечное затмение 26 декабря. В период лунного затмения возможны серьезные потрясения. Эмоциональные. Именно эмоциональные. Они могут внешне и не особенно проявляться. Но внутренне это тяжело. Это может и личный уровень быть. И социальные вопросы. Также могут очень сильно влиять на наши эмоции. Наше внутреннее состояние. В лунное затмение. Возможны разрывы отношений. Финансовые неурядицы. Избегайте импульсивных действий. Потому что. Вроде бы это полнолуние по своей сути, но это не полнолуние. Здесь все искажено. В затмении вообще все искажается. И в лунное затмение можно разбудить в себе какие-то дремлющие проблемы которые могут прирасти в затяжные конфликты. То есть нужно понимать, что затмение – это периоды искажений. С одной стороны, в полнолуние у нас много эмоций, много чувств, но именно в лунное затмение, которое, собственно, происходит в полнолуние, этих чувств, эмоций, теплоты нет, что идет искажение. Из-за этого возможны всякие неурядицы, из-за, опять же, неадекватного проявления эмоций, которые вроде бы и есть, но на самом деле они проявляются неправильно. Но если человек осознанно подходит к периоду затмений, то можно найти компромисс, чтобы сохранить мир, покой в окружении, в коллективе дома и в периоды затмений, особенно в лунное затмение можно закрыть неприятные эмоциональные темы. Потому что в лунное затмение много сознания. Можно это осознать и убрать этот деструктив из жизни. Коридор затмений это время между двумя датами затмений. Когда они находятся в непосредственной близости друг от друга. То есть получается с 26 декабря 2019 до... 10 января 2020, берем по несколько дней еще, плюс-минус, там, с 25 декабря считаем, по 11 января, очень осознанно, сдержанно решаем все вопросы, планируем, избавляемся от старого. И если удастся правильно сформулировать э, свои мысли, написать план, сделать правильный вектор развития на будущее, то трансформации и преобразования в вашей жизни будут позитивными. Все, что случается в этот период, уже нельзя изменить. И каждый получает то, что заслуживает. Поэтому во многом имеет значение наше состояние и наша готовность к этому периоду затмений. В коридоре затмений необходимо следить за происходящим, в своей жизни и прислушиваться к своей интуиции. Ключевое значение будет иметь наше отношение к происходящему. Негативное отношение усугубляет положение дел, а способность извлекать из происходящего ценные уроки предоставит новые возможности период затмений может возрасти резко количество юридических споров и открытых конфликтов. Поэтому не рекомендуется в это время принимать судьбоносные решения и затевать эти тяжбы и споры. Особенно это важно для тех, кто решил переехать, заключить брак, сменить работу, страну. Или для тех, кто участвует в создании новых предприятий проектов. Вот нужно переждать этот период затмений. Хотя может быть очень хочется и прям вот подстегивает именно в этот период сделать все, что запланировано ранее. Но лучше подождать и после 11 января этим заниматься. В астрологии есть очень значимые и важные точки. Это срединные точки между затмениями. Это средние календарные точки между двумя затмениями. В данном случае у нас э, срединная точка 3 января 2020 года. И в этот день вы можете позволить себе сделать то, что, как вам кажется, у вас уже никогда больше не получится. Срединная точка заряжает энергией только самые невероятные события. Она... Она, она, в общем-то, отражается на запланированном не очень хорошо. А вот то, что непредсказуемо, то, что неожиданно возникает в вашей голове, то, что вот ситуация происходит какая-то нестандартная, наоборот, это значит ваша ситуация. А вот то, что было запланировано ранее, вот в серединную точку как бы не очень-то хорошо и делать. все что непредсказуемо, неожиданно происходит с вами в этот день, это значит плюс для вас. В срединную точку активизируются кармические вопросы. И нужно быть готовыми к тому, что могут быть самые не очень-то и приятные подарки судьбы. Но опять же, если они происходят в срединную точку, значит происходит кармическое освобождение, отработка определенного блока. Тем более, это, если это приходит в вашу жизнь неожиданно. Не нужно пугаться того, что происходит в этот день. Это пойдет вам на пользу. Примите эту ситуацию. Срединная точка между затмениями – это время отсутствия контроля и жесткого выбора. Но это время максимум свободы. А все, что запланировано ранее, продумано, оно искажается. Поэтому не стоит принимать решения по ранее задуманным проектам, планам. Самая главная характеристика срединных точек, в данном случае у нас 3 января происходит, это непредсказуемость событий, явлений, процессов. И, конечно же, в этот день те люди, которые родились в период затмений, они очень сильно это чувствуют на себе. Главные рекомендации на 3 января это не начинать важные дела, которые запланированы ранее. Не принимать решения по тем задачам, вопросам, о которых вы думали уже давно и долго. Иначе они могут реализоваться самым непредсказуемым образом. Несмотря на то, что вы все продумали и прописали. Оставьте это на потом, на период после 11 января. Скажем так, непредсказуемость и случайность, она собственно, добавляет красок в нашу жизнь. Поскольку это новогодние праздники то будем надеяться на то, что все эти неожиданности и подарки, они будут приятными, мы их примем, может быть неожиданные встречи произойдут, которых вы не планировали, и это окажет очень, очень положительное воздействие на вашу дальнейшую жизнь. Естественно, лучше не планировать авиаперелеты, поездки, потому что путаница и хаос, ну, зачем он сейчас нужен? Все, мы успеем, немного подождем. На срединной точке между затмениями 3 января нужно сосредоточиться и погрузиться в себя. И тогда можно интуитивно понять те программы подсознания, которые нужно откорректировать, и понять те эмоции, может желания, потребности, от которых все-таки нужно отказаться. Чтобы трансформация, которая происходит с нами в период затмений, произошла максимально легко и положительно для нас, с максимально возможным положительным результатом на будущее. 3 января в срединную точку Луна находится в знаке Овна, а Марс... Управитель Овна входит в знак Стрельца, поэтому Овнам и Стрельцам нужно быть очень осторожными в этот день, потому что все-таки срединная точка это день отсутствия контроля и многое может искажаться и быть непредсказуемым. Это также день перезагрузки, поэтому очень важны ваши позитивные мысли. Люди, рожденные в день затмения, в коридор затмений, в срединную точку, наделены необычными качествами. Это каждый может проверить, взяв календарь затмений и поставив свою дату в этот промежуток. И вы поймете, ну, скажем так, периоды затмений, они не так часто бывают, но тем не менее... Есть много людей, конечно, которые попадают, которых день рождения попадает именно в коридор затмений или же в затмение. Но не стоит, опять же, паниковать по этому поводу. Потому что люди, рожденные в этот необычный период, конечно, в их жизни присутствует некий рог, неизбежность событий. Но при проработке своих качеств, когда человек... Старается понять свои внутренние программы. Когда человек занимается самореализацией, когда, тогда человек начинает владеть собой, доверять себе. И человек становится сильным. Очень много людей известных рождены именно в периоды затмений или в, в сами затмения. Человек, рожденный в этот период, Мало подвержен влиянию людей и мнений со стороны. Этот человек следует особой судьбе, особому уроку, И в жизни этих людей может показаться, что присутствует некая фатальность. Но тем не менее нужно понимать, что кризис это катализатор. Новых начинаний, новых трансформаций. И именно такие люди, они могут влиять не только на свою жизнь, они оказывают огромное влияние на окружающих, вплоть до огромных масштабов. Человек, рожденный в затмении, в коридор затмений, несет в, себя, в себе эту природу затмений, определенную программу. Вот как, например, затмение 26 декабря несет программу социальных вопросов, статуса, власти. Потому что в Козероге затмение. А вот затмение 10 января оно несет в себе темы, связанные с семьей. Но тем не менее, поскольку это лунное затмение 10 января, то чтобы сохранить вот этот мир в семье, то лучше же заняться вот вопросами работы, карьеры. Потому что это хорошо, когда нет эмоций, в этом состоянии хорошо принимать решения, они будут верные. Эмоции заземляют, да, они, они мешают думать, а на работе нам что нужно? Нам нужно работать, нам нужно принимать решения. Поэтому, вот, чтобы сохранить мир и покой в семье, хорошие отношения, в период от 3 января до 10 января мы себя направляем в сферу карьеры. И занимаемся социальными вопросами. Тогда наша семья спокойная, тихая и все у всех хорошо в жизни. Для Овнов период затмений с 26 декабря по 10 января берем плюс-минус несколько дней, и эти дни оказываются сложными. Возможны различные нарушения здоровья, травмы. Лучше провести дни затмений в спокойной обстановке, дома, по возможности уединиться. Не нервничайте, не принимайте важных решений, так как в отсутствии неуверенности в себе можно легко допустить серьезную ошибку. Более того, овна ОВНов же срединная точка приходится... Луна находится в знаке Овна в срединную точку, поэтому ну, для Овнов такой непростой будет период этот. А напротив, знак весы, они тоже получат некую дозу влияния этого, этого фактора неожиданности, который происходит в срединную точку. У овна в период затмений возникает желание проявить себя и может быть даже подавить партнера, утверждать свой авторитет, настаивать на своем мнении. А это, конечно же, дает негативное развитие событий. То есть повышенная эмоциональность, может быть даже агрессивность, наряду с внешней подавленностью, могут испортить отношения вашим ближним. А это расстроит и вас больше, и создает такую вот негативную атмосферу в той среде, в которой вы находитесь. Поэтому, ну вот, овны, уважаемые любимые овны, постарайтесь эти две недели ну вот, не нервничать. Больше времени проводите с собой, разбирайте какие-то свои ситуации внутренние. Сколько ну, достаточно сложный для вас период, но опять же наш настрой очень важен. И если мы создадим для себя определенный план действий подготовимся к этому периоду затмений то все эти трансформации возможные неприятности они произойдут ну, более-менее гладко да, так чтобы особенно не навредить ни себе, ни окружающим для тельцов этот период затмений более-менее нейтральный период спокойно в общем-то происходит все никак не задето ваше солнце ну, все равно вы многое можете сделать, тельцы, если учтете особенности этого периода, сделайте коррекции в солнечное затмение, а в лунное затмение. Может решите какие-то финансовые дела, по карьере какие-то, проясните вопросы. Главное, тельцы, постарайтесь сдерживать себя в погоне за чрезмерными удовольствиями. Иначе... Есть вероятность того, что забудете о работе, о своих обязанностях, а это может принести негатив в финансовую сферу. Вы, конечно же, желаете внимания, что не очень хорошо воспринимается на работе. Из-за этого возможно недоразумения, какие-то производственные неприятности. С сотрудниками, поскольку... Период затмений он все равно для всех важен, на кого-то он влияет больше, на кого-то меньше, но именно для вас, для тельцов этот период затмений чреват тем, что если будете стремиться выйти на первый план, то могут возникать недоразумения сложности именно с партнерами и сотрудниками противоположного пола. Ну вот, на этот период затмений лучше отложить заключение сделок, подписание контрактов, деловые поездки не, не предпринимать. Просто смиритесь с тем, что придется подождать более благоприятного времени, которое наступит после 11 января. У близнецов все будет хорошо, если подготовите себя к коридору затмений. Если обратите внимание на общие рекомендации, которые не, ну, нужно делать в коридор затмений. И тогда вы почувствуете, что во многих делах вам даже везет. В отличие от других знаков зодиака. Хорошо заняться вопросами семьи в декабре. Сосредоточить свои действия на доме, на общении с родителями. А вот после 3 января, когда вы почувствуете приближение каких-то ситуаций, которые помогут вам проявить себя в социальной сфере, вы сможете это с успехом сделать. И в вашей жизни произойдут благоприятные жизненные перемены именно на социальном уровне. Именно после 3 января вы больше ощутите желание быть Среди людей у вас будет душевный подъем и вокруг вас образуется благоприятная эмоциональная атмосфера, которая поможет вам решить многие социальные и общественные вопросы. Это вот после 3 января. А до 3 января все-таки больше в доме, в семье, где-то помочь, поговорить, прояснить, может быть, с братьями и сестрами ситуации. Ну и для вас период затмений, в общем-то, такой вот... Без всяких каких-то кризисных ситуаций будет. Представителям знака рака будет непросто, поскольку затмение задевают эти знаки. Да, вот 26 декабря в Козероге затмение, но, напротив, оказывается знак рака, и представители этого знака зодиака они будут это чувствовать, и будет тяжело. А потом 10 января затмение в раке. Поэтому нужно подготовиться, сосредоточиться, ну, вот, по всем фронтам, скажем так, создать для себя тыл. сведите к минимуму э, возможность личных столкновений. Э, лучше не решайте никаких вопросов с начальством, с вашими семейными, с мужьями, с женами. Не затевайте никаких вопросов, связанных с наследством. Э, не стоит пока в официальные организации обращаться, чтобы... Этот период прошел для вас спокойно, но вот надо просто уйти в тень на какой-то период, уединиться. Поскольку для представителей знака рака общественная деятельность неудачна в этот период. Ракам сложно найти поддержку, получить покровительство, понимание, а это огорчает представителей этого знака и приносит разочарование. Тут и там возникающие недоразумения, они приносят ухудшение физического самочувствия, повышает эмоциональность, ранимость. И вы не можете в этот период решать важные для вас вопросы. Возможно, повышенная конфликтность в семье и в отношениях с, любим, с любимыми людьми могут быть все-таки мелкие размолки, которые... Если их не решать, не выяснять или как минимум ну, стараться как-то их нужно нейтрализовать. Иначе именно те слова, которые сказаны в период затмений, они могут оставить глубокие раны в отношениях. Поэтому э, постарайтесь ну, вот, э, максимально поработать над собой. Очень важно научиться владеть своими эмоциями, но, конечно, это очень сложно. Все об этом говорят, что нужно владеть эмоциями своим внутренним состоянием, но это очень сложно сделать, а тем более представителям, знаком водной стихии, когда эмоции – это вода, луна – это эмоции, и луна управляется раком. Но, тем не менее, нужно хотя бы понимать свои слабые стороны, и тогда вам, дорогие мои раки, у вас все будет хорошо, если вы сможете, по крайней мере, стремиться поработать над своими внутренними состояниями. И подготовиться к этому непростому периоду затмений. Э -э, львов, Для львов этот период затмений будет... Э -э, внешне это будут напряженные такие события. Но лично вас, многоуважаемые львы, этот период затмений не затронет... Э -э ну, как-то очень сильно глобально. Без серьезных неприятностей пройдет этот период. Может быть, вы внешне наблюдаете. Все вокруг вас происходят какие-то события, которые в целом негативны. Может такая ситуация быть. Но лично вас это не касается. И если вы еще соблюдаете общие рекомендации в период затмений, то все у вас будет хорошо и спокойно. Вам тогда откроются новые перспективы, поскольку вы будете учиться на ошибках других людей. И в целом период затмений принесет вам позитивные преобразования в жизни. Даже если сначала они вам покажутся не очень радужными. Может быть вы станете более решительны в период затмений. Вы будете ярче, конкретнее выражать... Ваши чувства, интересы и объясняться с партнерами, с любимыми людьми. Но, опять же, в каких-то моментах нужно сосредоточить себя где-то. Сначала на личных сферах. Но ну, это вот 26 декабря, с 26 декабря по 3 января. А вот социальные вопросы, деловые вопросы уже лучше решать в период с 3 января до 10. Если невозможно, их отложить, все эти вопросы, на период после 11 января. Ну, тут уже будете смотреть по обстоятельствам. Может быть, это будет... Если не будет возможности отложить важные дела, то вы, в принципе, их сможете решить и в период затмений. Главное, более-менее подберите дни, о которых я вот говорила ранее. выше, можете пролистать видео и увидеть. Если вам удастся сконцентрироваться и подготовить себя морально, физически к этому коридору затмений, учесть то, что в период с 26 декабря до 3 января тут все-таки темы семьи больше важны, лучше получается, А в период с 3 января до 10 января все-таки социальные темы тоже можно в этих темах навести порядок. И тогда в целом, в этот коридор затмений вы сможете провести гармонизацию по многим сферам жизни. У Дев приближается период конструктивных трансформаций. Вы получаете новые возможности. У вас появляются новые шансы изменить свою жизнь в лучшую сторону. При необходимости вы можете с успехом взять на себя роль лидера как в семье, так и в паре, в деловом партнерстве на вот этот период затмений. Поскольку для вас ну, достаточно более-менее спокойный этот период и даже, можно сказать, благоприятный для того, чтобы провести реорганизации на службе, например, с целью повышения производительности труда или внедрения предовых методов для переориентации на новые виды деятельности. Главные темы затмений затронут вопросы вашей индивидуальности и общественного мнения о вас. А внутренний конфликт, который возникает в этот период, он наоборот будет способствовать развитию вашей уникальности, и вы обновляетесь изнутри, и взамен старому, вашему желанию, старым внутренним установкам, к вам приходит что-то новое. И тогда для вас этот период затмений, он принесет важные, позитивные преобразования в жизнь. И вы сможете изменить мнение о вас, если этот вопрос для вас важен. Вы можете заработать репутацию, такую на которую вы рассчитываете. Поэтому постарайтесь использовать это время максимально продуктивно. Весам сложно в этот период. Возможны перепады настроения, непостоянство чувств, стремление к уединению, могут быть даже нарушения здоровья. И, в общем-то, на эти две недели... Плюс-минус до затмения начинаем. Если затмение 26 декабря, берите 25 декабря. И если заканчивается 10 января, то мы берем еще 11 января. То есть вы, в это время вы просто можете выйти из социального потока. А может быть это даже лучше для вас. Потому что трудности в отношениях с начальством, противостояние с коллегами, с подчиненными вполне возможно. Это естественно вам не принесет хорошего настроения. По возможности возьмите отпуск на этот период лучше исключить различные столкновения там с партнерами выяснение отношений проявление амбиций. ну сейчас не даст вам то, то на что вы рассчитываете если вы может быть на какой-то период там до 11 января выйдете из этого социального потока то сохраните свою нервную систему и Сможете обойти те неприятности, которые, в общем-то, возможны в период затмений именно для вас. В отношениях с противоположным полом, в семейных отношениях могут быть трудности. Но, тем не менее, понимаете то, что действие этого неприятного периода продлится ну, 2-3 недели и кризисы закончатся. Тем более, если вы в период затмений сделаете правильную закладку своего вектора развития на будущее, на ближайшие полгода. То есть есть с чем работать. Скорпионом в этот период затмений нечего опасаться. Но вы должны быть готовы впустить изменения в свою жизнь. Чем больше вы сопротивляетесь тем более сильное давление вы испытываете со стороны людей и обстоятельств. Чем больше вы готовы принять изменения, входящие в вашу жизнь, тем, тем более-менее спокойно, благополучно, мягко для вас протекает период затмений, которому все равно нужно себя подготовить и проявить осторожность. Хотите вы того или нет, но изменения происходят в вашей жизни. И вы почувствуете, что после периода тягот, каких-то сложных обстоятельств, вы наконец-то вырываетесь на свободу. На первый план выходят вопросы, связанные с расширением бизнеса, сфер своего влияния. В этот период затмений происходит серьезная внутренняя перезагрузка. Вы сможете, в общем-то, начать... Строить грандиозные планы. ну, Вы их, конечно, подкорректируете уже в период после затмений, но, по крайней мере, мысли, которые придут в период затмений, они получат свое развитие и в будущем. Начало многим глобальным проектам будет положено именно в этот период затмений, а развитие будет позже. И если вы правильно проведете эти дни, то вы получите максимально гармоничный для себя результат стрельцам ну, так в общем то сложно будет в срединную точку потому что 3 января в срединную точку между затмениями в знак стрельца входит марс и дает импульсивность, вспыльчивость, потребность активно проявиться, разорвать сковывающие обстоятельства и обратить на себя внимание. А это может не нравиться окружающим. И это приносит дополнительное напряжение в вашу жизнь. Поэтому придется учитывать этот момент. И даже один день в этот коридор затмений он может серьезно повлиять на вашу жизнь. Ну вот, Постарайтесь, по крайней мере, вот 3 числа сдерживать себя. Быть готовым к тому, что вот не все происходит так, как вы хотите. Но в целом для вас период затмений пройдет ну, скажем так, без особых волнений, если сможете себя сдерживать и контролировать вот в срединную точку. То есть для стрельцов в целом все неплохо, главное учитывать то, что могут быть критические ситуации из-за вашего чрезмерного оптимизма вот в третьего, Января, ну плюс-минус день. В эти дни, в начале года вам сложно сделать правильный выбор, поэтому э, может казаться, э, что все прекрас, прекрасно складывается внешне. Да? Вам э, в начале года очень сложно осознать истинную суть вещей, почувствовать... Правильно не получается, вот, сами перспективы понять ну, вот, сложно вот именно в начале года. Ну, это после периода затмений все нормализуется. Главное, сдерживайте свою физическую активность, будьте готовы к непредсказуемым событиям, явлениям, процессам, которые наверняка... Придут к вам 3 января. Ну, вот, вот что-то неожиданное произойдет. И вот это неожиданное это ваше. Сосредоточьтесь на этом. Пока вот реально глобальных каких-то дел проектов ну, не стоит делать. Для козерогов период затмений будет тяжелым. Возможны расставания и потери. Опять же, вы можете это сгладить тем, что подготовитесь к этому периоду. Учтете те моменты, о которых я говорила в начале. Этот период затмений указывает на изменения именно на уровне мироощущения себя в мире. Вы ищите для себя возможности социального проявления. И пока что вот сначала не находите... но Чуть позже они обязательно придут в вашу жизнь. Просто вот, вот этот период, он сложный для вас. Но, Козероги, вы счастливчики в 2020 году. Юпитер, планета большого счастья, пришла в знак Козерога. Пусть здесь статус не очень комфортный, тем не менее. Вот то, что в начале года возможно, ну, немножко вот сложности эти, это будет компенсировано чуть позже. И все возможности для социальной реализации вы найдете. Все это будет. Просто переждите этот сложный период начала года. Возможно, вам придется менять себя, уровень своей активности, вашу привычную модель поведения. Обстоятельства могут потребовать от вас стать жестче. Главное, не проявляйте все это в семье. Ориентируйтесь, конечно же, на свои внутренние чувства, ощущения. И помните, что пришло время перемен. Но этот дисбаланс, который внутри вас возникает, его все-таки нужно вынести из своей семьи, не, не оставлять здесь. А напряжение вполне возможно у вас в семье, поскольку напротив знак рака, который отвечает за семейные темы. То есть в этот период затмений... Для вас, козерогов, сложный период в том, что если вы прежде выбирали одну стратегию, то сейчас придется действовать иначе, особенно в сфере личных и деловых взаимоотношений. В семье происходят изменения. Если воспользуетесь правильно периодом затмений, сможете задать, спланировать вот свое развитие, по крайней мере до следующего сезона затмений, то тогда в социальной жизни вас ждет успех. Вряд ли, вряд ли вы через там, несколько дней после затмений будете в плохом настроении, поскольку весь негатив уйдет. Водолеи не особо почувствуют тяжесть и неоднозначность периода затмений. Скорее это даст вам новую идею для обдумывания. Может быть, опять же, будет заложено начало каким-то новым проектом. Вам некогда будет фиксироваться на обычных житейских вопросах. Вы легко и без напряжения, с интересом сможете увлечь окружающих. Вы найдете, чем отвлечь себя от тяжелых мыслей, которые могут, конечно же, возникать в этот период как следствие того, что произошло ранее. Могут быть какие-то обиды на коллектив или, может быть, личные, но... Слишком, как бы слишком все интенсивно происходит в вашей жизни, особенно в вот период срединной точки, чтобы вы как-то фиксировались на этом. Если вам удастся все свои идеи, позитивные настроения внести в тот коллектив, в котором вы находитесь, этот коллектив будет вам благодарен и поможет вам достигать того, что у вас запланировано на 2020 год, а наверняка тут много чего у вас произойдет, сколько ваш управитель, Уран, ну, он в достаточно таком ну, непростом положении, но тем не менее это не значит, что у вас будет все тяжело. Это значит то, что вам просто придется работать больше, чем обычно. И в целом в период затмений вы сможете запланировать для себя правильный вектор деятельности работы на будущее. Но вот склонность к экстравагантности, может быть какое-то легкомыслие может подпортить вашу репутацию. Поэтому общие рекомендации нужно учесть, чтобы не навредить ни себе, ни людям. В жизни представителей знака рыб происходит много нового и интересного. А негативные ситуации вы легко можете обходить в этот период затмений. Ну, все равно, вот что-то теряете, а что-то находите. В любом случае, изменения происходят. В этот период затмений обостряется ваша интуиция. Но тут важно учитывать и то, что эмоциональность может испортить благоприятные перспективы. В принципе, ваше солнце затмение никак не задевают, но все равно стоит ожидать подводных камней во многих делах и по многим сферам. Попробуйте сосредоточиться на карьере и социальной жизни в январе. Учтите, как, науч, ну, научитесь справляться с эмоциональными перегрузками. Изучайте детально любой вопрос или тему, в которой вы участвуете. Затмения могут затронуть темы глубоких психологических проблем, отношений э, с ближними. Может быть, э, эти затмения поднимут э, темы э, зависимостей, как психи, психологической, так и финансовой. Но это темы из прошлого, которые вот, могут вас волновать или могут какие-то там печальные э, мысли в голову приходить из-за... Из-за вот этих вот прошлых неприятных событий. Тем не менее, как раз вот сейчас, в этот период затмений, вот то, что сдерживает вас в вашем развитии, вы можете это сбросить, все прошлое оставить позади. И тогда ваша жизнь наполнится э, позитивом, и вам реально открываются новые перспективы. И в то же время в карьере в социальной жизни к вам придет успех. То есть, э, уважаемые дорогие рыбки, в моем окружении их много. Не переживайте, все у вас наладится, все будет хорошо. Следующий этап я бы хотела в общем осветить затмение 2020 года. В общем их будет 6. 4 лунных и два солнечных. Вот 10 января первое затмение 2020 года. Такое количество, вот 6 затмений в году, было в предыдущий раз в 2011 году. Это сложный и непростой период для всех будет. Кроме того, что 20 год он не только високосный, но он еще и особенный с астрологической точки зрения. Потому что Новый год наступает в период между двумя затмениями. И он становится переломным для многих. И это будет год глобальных перемен и полного переосмысления жизни. И плюс еще шесть затмений в двадцатом году, ну, в общем-то, очень даже так значимый год будет для всех. И нужно всем быть готовым к тому, что оно ну, не просто будет. Вообще, с древних времен затмения производили на человека неизгладимое впечатление. У некоторых народов это ассоциировалось с какими-то мистическими фатальными процессами. Например, у народов Востока лунные узлы носят название точек дракона. Восходящий – это северный узел, голова дракона, и нисходящий – южный узел, это хвост дракона. И издревле считалось, что в момент затмения священный дракон пожирает по очереди Солнце и Луну. И это, конечно же определенно ничего хорошего не могло приносить. Поэтому, ну вот люди в, древ... в древности очень сильно э, пугались вот этих периодов. Потому что считалось, что э, вот когда этот дракон пожирает Луну и Солнце, на Землю приходят новые бедствия. Э, вплоть до вселенской катастрофы. Поэтому. Э, Мифы, вот эти вот рассказы на тему затмений у многих народов мира, ну, у многих народов ассоциировались с очень негативными и какими-то страшными событиями. Поэтому уже в Древнем Вавилоне и в Китае большое внимание уделяли предсказаниям в затмении, по затмениям. И в этом видели одну из важнейших задач древних астрономов и астрологов. Значит, начало, начало лета 2020 -го года попадает в самый долгий по времени коридор между двумя затмениями. Это будут лунные затмения. 5 июня 2020 будет лунное затмение и 5 июля 20 будет лунное. Между ними будет солнечное затмение. Очень длинный коридор затмений будет две срединные точки. То есть это время будет по чем начало 20 -го года. 5 июня будет полутеневое лунное затмение в знаке Стрельца. Поэтому представители этого знака и оппозиционного знака близнецы почувствуют сложные влияния затмений. И это будет, наверное, у них ну, достаточно такая непростая. Какие-то непростые ситуации будут в жизни возникать, больше, чем у других знаков зодиака. Получается, будет происходить закладка на следующее полугодие, второе полугодие. 20 -го года, вот начиная с 5 июня э, с лунного затмения 13 июня будет срединная точка между затмениями. Луна в этот день будет находиться в знаке Рыб, а это значит, что и представителям знака Рыб во втором полугодии 20 -го года, но ну, будет тоже не так-то и легко. Поэтому вот сейчас в первой половине 20 вы некий фундамент благополучия создаете на вторую половину 20 -го года. 21 июня кольцевое солнечное затмение в кардинальной точке. 0 рака. Это день солнечного солнцестояния. Очень важная точка. Конечно же... За несколько дней до этой даты и несколько дней после этой даты для раков начинается кардинальный период перемен. И он будет продолжаться до следующего сезона затмений, до 30 ноября 2020 года. Козерогам – это оппозиционный знак знака рака – также придется сложно в этот сезон затмений, летом, которые наступают. Получается так, что затмения зимы 2019-2020 начинали затмения в Козероге и в Раке. А летом продолжение в этих же знаках. Ну, в общем-то, да, Козерогам и Раком в 2020 году ну, будет ой как непросто. Ну, опять же, если подготовиться, понимать все особенности, то... Ну, Пройдет эта трансформация и принесет в итоге позитивные преобразования в жизни. 28 июня срединная точка между затмениями. Луна в знаке весов в этот период. И с этого дня и до 5 июля для весов тоже непростой период. Срединная точка активизирует все самые болезненные темы весов. Ну, конечно же, этот период закончится. И закончится период затмений. И у весов наступит значит, облегчение по тем вопросам, ситуациям, которые очень волновали их. И не давали спокойно работать, отдыхать и радоваться жизни. 5 июля. Полутеневое лунное затмение в знаке Козерога. Это кульминация событий для представителей этого знака. Завершение многих тем. Может быть даже тяжелых. Но это и хорошо, что тяжелые темы завершаются. Значит дальше только прогресс, развитие и перспективы. 30 ноября. Начинается период затмений осень-зима 20 года. 30 ноября полутеневое лунное затмение в знаке Близнецов. Опять начинается сильное воздействие обстоятельств на представителей знака Близнецов и Стрельца. Ну, конечно же, не обязательно это будет все негатив. Главное подготовиться к этому периоду. Да, неизбежность событий присутствует. Но в этот период важно все-таки ну, прислушиваться к вашим ближним. Потому что собственной объективности в различных суждениях, в умозаключениях, во всем в том, что происходит вот, в период там, с 30 ноября... ну у вас нет этой определенности, этой понятия и этой объективности, поэтому очень важно самостоятельно не принимать решения в этот период для стрельцов и для близнецов, особенно для близнецов, потому что затмение 30 ноября будет у близнецов. И, и, либо ну вот, отложить да, вот эти разговоры, принятие решений на потом. Иначе, если активизировать вот все то, что вам хочется, и сделать по максимуму, такое присутствует в период затмений. Если вот принять решение в этот период, то потом можете раскаиваться в своем решении. Это касается как близнецов, так и стрельцов. 7 декабря. Срединная точка между затмениями. Луна находится в Деве. И значит, вот к концу года для Дев наступает тоже такой вот период испытаний. Срединная точка задевает представителей знака Девы. И тут очень важно, конечно... Сосредоточиться и не упустить детали. То все глобальное, что сделано в течение года, оно может пострадать из-за отсутствия какой-то важной мелочи, бумаги, какой-то детальки. Поэтому, дорогие девы, сосредоточьтесь вот в декабре для вас ну, придется ну, испытать в декабре вот эти вот неприятности, те, которые, собственно, обходили вас в течение всего года. 14 декабря. Завершающее затмение 2020 года это полное солнечное затмение в знаке Стрельца, поэтому завершение года для стрельцов и для близнецов будет непростым. Различные внешние обстоятельства могут тормозить развитие, расширение, там, срываться поездки могут быть, ну, не реализовываться те планы, которые вы запланировали. Ну, опять же, затмение произойдет 14 декабря, и ситуация прояснится. Главное, не паниковать в этот период с 30 ноября по 14 декабря. Это, в общем, я описала 6 затмений 2020 года. Более подробно я, конечно же, буду выпускать видео и в мае. 2020 -го года я выпущу видео на период летних затмений. Их будет три. В октябре 20 я выпущу еще одно видео по затмениям. Которое будет 30, -го, 7 -го и 14 декабря. Уважаемые дорогие зрители, если услышанная информация оказалась вам полезной, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если остались вопросы пишите в комментариях и я вам отвечу будут новые видео вот сейчас буду снимать по поводу удачливости знаков зодиака на двадцатый год. следите за моими видео. буду очень признательна за ваши лайки и комментарии. До новых встреч!